давление, которое оказывает столб ртутии высотой 1 мм. Таким образом, 1 мм ртутного столба равен 133,3 паскалей, а нормальное атмосферное давление равно 760 мм ртутного столба или 101 300 паскалей.